дорогой фик. мы альхамдулля закончили изучение букв изучение правописания букв в начале в середине в конце слова и алхамдуля уже можем приступить к изучению арабского языка за книги мединского курса мединский курс Почему называется его мединским? Потому что, наверное, наверное, потому что эту книгу преподают в Международном исламском университете в городе Медина для иностранных студентов. Кстати, автором этой книги является профессор абдур который знает около 10 языков на хорошем уровне. И это показывает, что у этого профессора есть опыт в этом деле, в изучении языков. И поэтому интересно изучать язык с его книги. Книги ⁇ Медийский курс э, ⁇ состоялись из четырех томов, но не только эти четыре тома, есть и другие второстепенные книги, которые помогают в изучении языка. И мы, с разрешения Аллаха, возьмем все эти книги по мере возможности. Письменная, можем начинать. Вот смотрим первый урок ⁇ Аддарсуль Аволю. На первом уроке автор нас... Хочет познакомить с указательной частицей Хада. Это. Например, когда говорим ⁇ это дом ⁇ это мечеть. На арабском это будет ⁇ Хада ⁇ Вот я показываю ⁇ Хада ⁇ красной линией. ⁇ Хада ⁇ Это. Хорошо, это мы узнали. Давайте начнем изучать слова. Это бейтун Что такое бейтун? Как мы видим из рисунка, бейтун – это дом ХАЗА БЕЙТУН – это дом Например, ты, дорогой зритель, хочешь сказать твоему товарищу И показываешь ваш дом, и говоришь ХАЗА это дом На арабском скажешь ХАЗА БЕЙТУН – это дом Второе слово «Хада масджидун» – это мечеть. «Хада масджидун» – это мечеть. Например, к тебе пришли гости из другой страны или же из другого города, и вы гуляете по городу, и ты хочешь показать своему другу мечеть вашего города. И говоришь, когда вы проезжаете около мечети, говоришь «Это мечеть», на арабском скажешь «Хада масджидун». Если твои гости арабы, тогда скажешь, скажешь, Хада Месджидун. Хорошо. Следующее слово у нас Бабун. Хада Бабун. Бабун – это дверь. Бабун – это дверь. Вот как видим из рисунка. Бабун – дверь. Хада Бабун – это дверь. Показываешь, например, ребенку или же какому-то человеку, который хочет изучать. Арабский язык, показываешь дверь, и говоришь Адабен это дверь. Хорошо. Следующие слова. Посмотрим. Ада это книга. Ада это книга. Китабун книга. Это ручка. Это ручка. Показываешь товарищу арабскому товарищу и говоришь. То есть, хочешь сказать, что это ручка, на арабском скажешь хада Хорошо, следующее слово. Хада-мифтах. Мифтах, как видно из рисунка, ключ. Мифтах, ключ. Например, ты хочешь, ты просишь кого-то, чтобы он привез тебе ключ, на арабском скажешь Мифтах. Дай мне ключ, пожалуйста На арабском Дай мне мифтах, пожалуйста Мифтахун Ключ Хорошо Следующее, следующее слово у нас Мактабун Мактеб Это стол Как видно из рисунка Мактабун Стол Стол Например, стол учителя Стол директора и так далее Мактаб Это стол Мактабун, мактабун Это стол Следующее слово Хаада сарирун Ада, сарирун. Можно сказать, враг поклоняющихся людей во время Рамадана. Враг этих людей. Потому что из-за кровати, из-за сна многие люди отстают от поклонения. Сарирун ⁇ это кровать. Кровать на арабском будет сарирун. Ада, сарирун. Кровать. И следующее слово у нас. Ада, курсиюн. Курсиюн. Стул, как видно из рисунка, курсиюн. Например, ты пошел куда-то в гости и тебе не хватает стуля. То есть опоздал и тебе не хватает стуля. Ты просишь кого-то, чтобы они дали тебе стул. На арабском скажешь: дайте мне курсиюн. Дайте мне курсиюн. На арабском курсиюн. А да, курсиюн это стул. Хорошо. Уважаемый зритель, предлагаю остановиться здесь, потому что у нас первый урок, и чтобы не было нагрузки для себя, давайте остановимся здесь, на первом уроке. И хочу дать совет совет про то, что как заучивать слова. Это совет ученых. То, что если ты хочешь изучать слово или заучивать найти что-то, пиши его 5-6 раза. Напиши его 5-6 раза. И каждый раз произнеси. Каждый раз... Разнеси. Таким образом, шалат ты легко запомнишь эти слова.